Знаете, с чего я офигеваю иногда, господа бояре? Со своих же комментаторов, которые комментируют мои ролики. Вот, например, к последнему ролику про последний эфир Малахова, где я говорю о том, что может быть все-таки стоит в России разрешить суррогатное материнство для отцов, чтобы они могли сами воспитывать своих детей, если уж так не хочется им делить жизнь с женщинами. И вот один из комментаторов пишет «Кстати, твой наилюбимейший Милон Милоныч» <салит> Отсылка к Милонову, да? «Твердо стоит на запрете одиноким мужчинам иметь детей без участия жены», о чем он высказывался в интервью. Его единственный аргумент в том, что так делают исключительно богатые геи. «Как тебе такое, Руслан Дягилев?» А как мне такое? А вы где видели вообще людей в современном мире, с которыми вот рука об руку до самого конца можно идти? Или, может быть, женщин вы видели, с которыми можно до гробовой доски в любовь играть? Вы до сих пор где-то живете в каком-то старом мире, в каком-то вымышленном мире, где все люди друг другу братья, да? Вот сейчас, допустим, у семейного фронта есть такой вот союзник замечательный, как Милонов. Задача о суррогатном материнстве в семейном фронте не ставилась. Но если мужская часть нашего народа, населения выскажется за эту идею, то мы за нее возьмемся, естественно. И допустим, вот мужчины высказались, хотим, чтобы было суррогатное материнство. Милонов говорит, я, блин, против. Что мы делаем? Мы ну, просто ищем других союзников. И все. Господа, вот вам такие идеи в головы не приходили разве, что нужно просто искать союзников по каждому конкретному вопросу. Вот этот депутат поддерживает это, вот этот депутат поддерживает это. Каждый вопрос отдельно нужно прорабатывать. И насчет наилюбимейших. Что значит вот это слово наилюбимейший? Вы думаете, что если с депутатом нашли какой-то общий язык, то он сразу становится наилюбимейшим? Нет, он становится просто партнером в определенном деле. И все. Лично я с моим наилюбимейшим Милоновым ни разу не общался. Это делали активисты семейного фронта. Еще раз повторяю для тех, кто не понял. Семейный фронт это не мое творение. Это не моя задумка. Я лишь принял в этом участие. Это движение, которое само по себе родилось снизу. Люди объединились и решили наконец-то действовать. Присоединиться к этой движухе можно по ссылочке в описании. Но если ты, дорогой комрад, до сих пор пишешь такие комментарии, то я так думаю, что ты никогда не хотел к этому присоединяться. Тебе это... Не нужно.